Привет! Меня зовут Сергей и в данном видео я вам расскажу все про инкубатор hd 32 a без аваскопа. Мы его распечатаем, я вам покажу комплектность, мы поговорим о кодах на дисплее, о том, как его настроить, какие настройки есть. И в конце вас ждет бонус, мы его будем разбирать. Поехали! Значит, данный инкубатор, как и большинство других инкубаторов HD, запаковывается в пенопластовый простите, кожух. Этот кожух защищает его от механических повреждений и очень полезен в процессе... Инкубации многие, поэтому и не выбрасывайте его, если купите такой прекрасный инкубатор, вот. внутри виден инкубатор на 32 яйца, откроем его. Верхняя крышка, пенопласт упаковочный тоже, чтобы вот эти каретки не раструсились и ничего здесь не поцарапали, кабель, колба для долива воды, инструкция на английском, у вас еще будет и на русском. Тоже упаковочная штучка. Ну и, собственно, сам самый инкубатор. А, вот еще упаковка. Какой вывод? Упакован он хорошо. Ну что, включим его? Что же внутри этого инкубатора? Внутри под прозрачной крышкой вы найдете механизм переворота. Вот такие вот четыре переворотные каретки, внутри которых вкладываются яйца. Сейчас продемонстрирую, как это работает. Каждые два часа будет срабатывать механизм переворота, яйца будут вот таким вот плавным образом переворачиваться с одной стороны на другую. Замечательно. Выключим пока его. Для того, чтобы вам его помыть, и на момент, когда уже пошел проклев яиц, вам нужно будет извлечь этот механизм из инкубатора. Делается это приблизительно вот так вот. Хоп, хоп, все, готово. Яйца перекладывается на сетку, которая идет под ним, и все. Птенцы, которые проклюются, можно, кстати, его использовать как брудер. Для долива воды предназначено вот это отверстие.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 А теперь бонус для тех, кто досмотрел видео до конца. Я уже подготовился, я раскрутил шурупы. и сейчас покажу вам, что хранится в черном ящике. То есть под этой сеткой вы увидите датчик влажности, далее вентилятор, а под вентилятором располагается нагревательный элемент мощностью 80 Вт, который вот прикреплен к такой металлической пластине. То есть он ее греет, а вентилятор струя воздуха направлена именно вниз. Вентилятор будет его охлаждать, тем самым забирая теплый воздух и делая циркуляцию по всему инкубатору. Еще очень интересно: здесь вот снизу, как вы видели, есть отверстие для долива воды. То есть вода сначала попадает в первую канавку, в ближнюю. И потом из нее перетекает во вторую канавку. Если, получается, если вы наливаете много воды, не переживайте, что она перельется внутрь. Здесь есть вот такое отверстие контрольное, откуда вода будет перетекать ну, сразу вам на стол, например, если у нас столе стоит. И даже есть еще вот такое второе, если вдруг вода все-таки каким-то образом сюда попадет, то вот она из него выльется. В принципе, это все. В данном видео мы поговорили про инкубатор HD 32 a модель без овоскопа. Мы рассказали все, что про него я знал. Я вам показал все отверстия, которые там есть, все комплектующие. И если вам понравился этот инкубатор, вы, естественно, спросите, где же его купить. А купить его можно у нас на сайте hhdnu.com. Ссылки на данный инкубатор будут внизу под описанием к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ставьте лайки. Если какие-то есть вопросы, задавайте их ниже, я буду отвечать. Пока!